Доброго всем дня! Канал Футбол Весь Тут продолжает собирать для вас лучшие футбольные видео из недр мирового ютуба. Ссылка на плейлист со всеми сюжетами находится в описании. Маленькая просьба к вам – нажмите, пожалуйста, курсором мышки на слово «подписаться» под этим видео. Так вы сможете сэкономить кучу времени и сил на поиски и отбор всего самого интересного из мира футбола. А нам это поможет в развитии канала, чтобы он и дальше оставался без назойливой рекламы «Сами знаете чего». Вторая часть интервью Александра Хацкевича Виктору Вацко оказалась намного ярче первой и вызвала весьма эмоциональную и даже пламенную реакцию Артема Франкова на своем youtube канале. Гляньте огненный спич редактора журнала Футбол по подсказке вверху, там же вы найдете и наше мнение об этом конфликте. Кроме того, мы бы очень рекомендовали вам внимательно посмотреть, как бывший тренер «Динамо Киев» реагирует и отвечает на вопросы о своих связях с агентом Шаблием, А у Виктора Вацко спросить, какой кусок этого ответа и, главное, почему был вырезан из его программы. А вот кого действительно всегда интересно послушать о футболе, так это Александра Головко. Бывший тренер молодежной сборной Украины стал заложником принципа Порошенко в кадровой политике Федерации футбола Украины. В автомобильной беседе с Дмитрием Поворозняком Головко делится своим мнением о текущем состоянии дел в «Динамо Киев» и очень тактично удивляется, как тот, кто провалил трансферное направление, получил в итоге повышение. Мяч Продакшн подготовил классный обзор прогноз из топ-10 футболистов, которые провалят стартовавший сезон. Деликт, неудачно адаптирующийся в Ювентусе, уже там. Очевидный Куртуа занимает место в ворота. Ну а какой игрок Барселоны на первом месте в рейтинге самых ожидаемых провалов сезона? Напишите в комментариях. Маленькая подсказка, стоит он больше 100 миллионов евро. Нет гарантии, что деньги помогут вам построить великую команду и достичь успеха, но совершенно точно, что без денег топ-клуб создать сегодня невозможно. И канал Goal.net сделал рейтинг самых тратящих тренеров в истории футбола. Рядом с Гвардиолой и Мауриньо, которые на двоих уже потратили на игроков годовой бюджет Молдовы, удивительно обнаружить Арсена Венгера, у которого сложилась репутация очень экономного, даже скупого на трансферы специалиста. Кого точно нет среди тренеров транжир, по крайней мере пока, так это Юргена Клопа, что не мешает ему быть, возможно, самым лучшим футбольным тренером мира прямо сейчас. Канал «Голос футбола» собрал его самые интересные и забавные цитаты и выступления. Особенно познавательно будет узнать о роли мотивации в достижении успеха и в чем Бавария похожа на современный Китай. Еще пару месяцев назад Вирджил Ван Дейк считался явным фаворитом в борьбе за золотой мяч. Но потом Месси получил награду ФИФА лучшего игрока года, а миф о том, что голландцы невозможно обыграть, раз за разом стали развенчивать его соперники. И канал Реальный Футбол даже смог сделать подборку из этих героев, которые обыграли Ван Дейка в этом году. Вам 20 лет, и все вокруг говорят, что начинать серьезно заниматься футболом уже поздно, и вы ничего не добьетесь. Но, как правило, так и есть. Однако есть и другие примеры, подтверждающие, что начинать никогда не поздно. Если есть огромное желание и чуточку удачи, канал Фут-Магазин сделал весьма мотивирующее видео о 10 футболистов, начавших свою карьеру после 20 и добившихся успехов. Среди них вы найдете водителя автобуса Карлоса Бака, который дорос до Милана, и бухгалтера Дидье Драгба, что стал легендой Челси. Кстати, о том, что начинать действительно никогда не поздно, говорит и премьер Маурицу Сари, который до 40 лет работал менеджером в банке. Мы часто слышим, что раньше и трава была зеленее, и деревья выше и вообще, вот в наше время все было лучше, и футбол в том числе. Канал Goal.net в своем видео решил доказать, что футбол в 90-х был действительно круче современного. В результате получилось 9 минут ностальгии и искренних эмоций. Почему за снятие футболки арбитры сегодня дают желтую карточку? Разбирался канал Реальный Футбол. Это наказание ФИФА ввела относительно недавно, в 2004 году с формулировкой неспортивное поведение. Но на самом деле, как всегда, все произошло из-за денег. Таким образом, чиновники решили бороться со спонсорскими контрактами футболистов, которые проходили мимо организаторов матчей и клубов. Что в ответ придумали сами игроки? Смотрите видео. Болельщики любят футбол за его непредсказуемость и эмоции. Особенно яркие переживания фанам дарят забитые мячи. Но если присмотреться, оказывается, что футбол не такая уж разнообразная игра, а футболисты очень часто забивают идентичные голы. Роналдо и Бейл, Ибрагимович Левандовский, Марадонна и Месси, а также много других звезд в классной подборке от Sport Genius. Надеемся, вам было интересно посмотреть этот футбольный дайджест, и вы оцените наши труды своим магическим лайком. А кому, несмотря на все наши старания, все же хочется нажать кнопку с пальцем вниз, тоже имеете право. Но напишите в комментариях, что вам не понравилось. До новых встреч, друзья! И любите футбол, пока он есть!